Здравствуйте! В эфире школа-студии Киры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 30 марта по 14 апреля 2021 года. Дни полнолуния проявляют в нас и во всех людях то, что накопилось за дни растущей Луны. Вас будет разрывать от накопленной энергии, эмоций и раздражений. Это касается и других людей. На всех нас влияет и погода, и луна, поэтому возможен всплеск эмоций. Это полнолуние связано с теплом и таянием снегов, а также с более активным пробуждением природы, движением соков в деревьях. Новые надежды и желания просыпаются в человеке. Желание расправить крылья после долгой зимы и проявить себя могут привести к ошибкам и ссорам. Многие просто не рассчитают свои силы, отстаивая свое мнение, что может усугубить конфликт. С 31 марта по 4 апреля дни иллюзий, неверного восприятия любой информации. Поэтому внимательно слушайте то и что вам говорит и включайте голову. Помните что не только весь мир, но и вы сейчас находитесь в таком же возбужденном состоянии и можете дать ненужную эго-реакцию на ту или иную ситуацию и разговор, предложение. Поэтому не вступайте в конфликт, пытаясь отстоять свою правоту. Голова и очи плохо работают. Не все осознают что живут в иллюзии а это не лучшее состояние которое приводит к ошибкам и сожалению будут всплывать старые недоделанные дела появятся люди из прошлого возможно начнутся претензии и токсичные разговоры не реагируйте остро отложите все серьезные разговоры на воскресенье в воскресенье можно прописать деловые планы желания. и важно заземлить свои желания написав максимально подробно все что вы хотите будьте внимательны и осторожны с документами занимаясь документами будьте внимательны несколько раз проверьте каждую букву и цифру перед тем как подписать документ. Это особенно касается банковских документов и реквизитов. Сфера здоровья. На этой неделе не проходите обследование. 4 и 5 апреля можно записаться на стрижку, сделать маникюр и педикюр. После 15 19 апреля важно заниматься своим здоровьем. Особенно, если нужно пройти обследование, сдать анализы, поставить диагноз. Хороший период заняться своим здоровьем. Если вас распирает, вы не можете контролировать свое эмоциональное состояние, погуляй, можно потанцевать или прибавить количество подходов если занимаетесь зарядкой или физическими нагрузками. Это снимет внутреннее напряжение и избавит от ненужных переживаний. сталмы здоровья. 139. 74. 20. Сфера любви. Мир меняется. Меняются люди, перемены наступают во всем. Не все сразу могут принять это, понять глубину всех перемен. Перемены будут во всем. Они касаются и родовых традиций, семейных и брачных отношений. Мир больше говорит о гендерном равенстве и неравенстве. Насколько вас коснутся эти перемены, насколько ваши дети будут травмированы токсичной энергией, Зависит полностью от вас. Как сказал один герой в известном фильме, все меняется в этом мире, но кое-что остается неизменным. Разговаривать с детьми нужно на разные темы. Помните, что такое воспитание, его сакральный смысл. И от вас зависит, насколько крепкое родовое древо будет у вас и ваших потомков. До лета больше внимания уделяйте детям и внукам, разговаривайте с ними по душам. Это напитает их вашими традициями, нравственностью и любовью рода. Для укрепления читайте молитву Богородицы, Богородицы Дева Радуйся и Псалмы 3, 112, 91. Сфера денег. Денежные моменты очень важны для многих. Смотрите внимательно на знаки, что говорят они о ваших денежных средствах. Сейчас импульсивное состояние. Вы можете принимать спонтанные решения, совершать ненужные покупки. Весна ⁇ время обновлений, новых желаний. И часто возникает спонтанное желание купить ту или иную вещь одежду, гаджеты. А это значит потратить деньги бездумно. Прежде чем заплатить за любую вещь, семь раз отмельт. А на самом-ли деле вам это нужно? Ведь наверняка у вас дома есть вещи, которые куплены спонтанно некоторое время назад, но так ни разу вами не использовали. Сейчас хорошее время расстраивать свои денежные дела, запланировать новые идеи, тренинги и планы. В апреле важно просить прибавку, повышение зарплаты, можно рассматривать денежные предложения, но все внимательно. И для увеличения денежных идей и предложений посетите 4 апреля зеркальный портал денег под названием «Четвертина» и портал денег «Тучная гора», который пройдет 6 апреля 2021 года. Порталы увеличивают приток денежных предложений и возможностей, уплотняют желания и планы, а также помогают осознать и наметить пути к их исполнению. Псалмы денег 90 117 Руна периода Славянская руна Уд. Уд одиннадцатая руна славянского рунического ряда, значение которой во многом близко понятию ярко. Руна пробуждает творческий потенциал и энергию. Она ассоциируется с мужским началом. Зачастую эту руну называют «руной любви», но эта руна дает земные плотские желания, об этом следует помнить весь период ее действия. Руна дает плодородную силу, преобразование, создает упорядоченность. Это символ не только сотворения, но также возрождения, ведь все процессы во Вселенной цикличны. Кроме того, не стоит забывать о том, что на этот счет говорили древние, что внизу, то и наверху. Действие этого символа можно сравнить с жарким огнем, который разливается по венам и толкает нас на всякие безумства, веселье и прочие поступки, свойственные лишь молодым. Это руна весны и согревающего солнца когда зимние вещи отправляются в шкафы, а на смену им приходит что-то более легкое, воздушное. Это настроение, которое охватывает нас после зимней спячки, когда хочется все успеть, все сделать, насладиться сполна и сказать самому себе «Я все могу». Это не просто сила, это своего рода взрыв, после которого идет активный рост. Именно поэтому руна также ассоциируются с зачатием, процессом сева, нерестом рыбы. В практическом смысле руна уд позволяет раскрыть потенциал человека. Она дает нам возможность выйти на путь созидания, увидеть свет истины во мраке иллюзии. У наших предков руна Ут имела особое значение. Ее использовали в виде оберега, помогающего в принятии трудного решения. Руна Ут не преобразует энергию, не меняет направление энергетических токов. Она олицетворяет чистую, универсальную энергию творения. И это тот самый изначальный творческий импульс, создавший нашу Вселенную. Руна Ут считается очень хорошим знаком. Период будет наполнен жизненной энергией, активностью, яркими событиями и прекрасным настроением. В такой период лучше всего наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, а не сидеть в четырех стенах или заниматься чем-то скучным. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить рекомендации лунных веш. Делитесь видео, делитесь постами. Дайте и другим людям познать важные дни этого периода. На этом я с вами прощаюсь, хороших дней и до встречи в эфире.